А сколько вы в день можете приезжать? Сейчас попробуем. Ага. Какие вы злые. Thank you. Thank you so Блин, собаки закрыли. В общем, ребят, ехал я, ехал себе по дороге. Не очень я люблю те дни, когда ты просто тупо едешь, просто сидишь есть, Но мне сегодня целый день нужно отъехать. И завтра уже буду ближе к Чикаго, начнутся разгрузки, погрузки. В общем, я просто сбил планет фитнес. Вот он спортзал, он по всей Америке 24 на 7, всегда круглые сутки работает, можно приехать и позаниматься взял сумку, пойду сейчас хожу, позанимаюсь различными упражнениями схожу в душ и пойду дальше время у меня свободно очень много, потому что сегодня просто целый день ехать делать нечего, в общем вот развлекаюсь я как могу кайф, кайф ребят, сейчас вам покажу что включает в себя зал я могу посещать любые фитнес-клубы по всей Америке, это линейки соответственно, планет фитнес их довольно много, в каждой деревне по 5 штук есть. Поэтому очень удобно вдоль трассы иногда находятся они. Немножко на съезде в городе под парковка. Видно мое транспортное средство. Ну, вот все в таком стиле, в одном цвете. Очень много очень разных снарядов имеется. Ну, и какие-то из них я занимаю. А еще в мою подписку входит, поскольку у меня black card, черная карта, туда входит еще и спа Сейчас я вам покажу спа Немножко позанимаюсь. Здесь я делаю пресс и... Еще какие-то упражнения сделаем, пойдем в спа. Я вам их продемонстрирую. Вот такие, ребят, штуки еще есть. Загорать. Тейнинг. Рум. А мне вроде бы хватает этого. В Майами. подвести Сансолт. Подожди, я что-то бани здесь не вижу. Тейнинг, тренинг. А где спа? релаксинг зона А спа непонятно где. Наверное, здесь нет. Ну, чем скажу, ребят? Так жить можно, мне кажется. Позанимался, красота, как заново родился, искупался. Все, едем дальше, ребят, сейчас теперь в сторону Чикаго. Вначале в Сан-Луис одну тачку скинем. Ребята, как хорошо работать самому на себя, никто на себя никуда не торопит не выслеживать по GPS, сколько ты едешь, с какой ты скоростью, как много ты в день проезжаешь и так далее, и так далее. Сейчас ребята у меня знакомые ищут работу и звонят некоторым, а, компаниям компании спрашивают, ну, требуется ли вам? Они говорят, да, требуется, но ну, а сколько вы миль в день можете проезжать? А тысячу миль сможете? Но ну, тысячу миль это 1600 километров, ребят, я 600 приезжаю, ну, мне комфортно 600, ну, 700 можно проехать, если не нарушать локбук, а я его не нарушаю, не, не скручиваю, не подкручиваю. А, в такие компании как бы не обращаюсь, такие есть деятели, которые помогают в этом, мне это не не интересует, и они предлагают тысячу в день проехать, потому что вообще сумасшествие какое-то, поэтому я просто ехал, ехал, ехал, думаю, пойду-ка я покушаю куда-нибудь, я узнал, мне ребята посоветовали винг-стоп. называется какие-то крылья куриные, и так, такое заведение имеется, популярное сетевое, я решил в него заехать просто на карте вбил по пути, сейчас заеду покушаю, поужинаю, погода шикарная, видите, и поеду дальше, сколько проеду, столько проеду вон они целыми упаковками эти винки соберут такой выглядит внутри небольшое помещение. В общем, ребят, я вышел из кафешки. Это на двоих. Ох ты, здесь и картофанчик. Не очень я его люблю. Ну ладно. И вот сколько виньков видите большое количество и плюс еще соусы. О, как это пахнет вкусно! Это на двоих порция, но я возьму ее тогда и скушу попозже. первую до дой приехал в какие-то горы еще не знаю куда очень неудобно ну ничего в принципе туда не стал даже ехать и останавливаться на дороге чтобы препятствий новых не увидеть поэтому паркуюсь вот как-то так вот криво сейчас клиент оттуда спустится заберет свою точку все, ребят, одну тачку отдал, и мне еще одну машину нашли, Toyota Camry, 2022 года. Сейчас нужно ее забрать, буквально 20 минут отсюда. Ищу Toyota Камри новую, надо забрать. Сейчас мы попробуем. Ага, окей, okay, окей, okay, вижу, все, спасибо. Все, делаем инспекцию, ребят, и поехали. Сегодня ее, возможно, уже отдам. 12 миль, ребят, все, пробег, представляете, 20 километров. Я на выгрузку зашел в YouTube и читаю комментарии к ну, последнему для меня ролику. Когда вы этот ролик увидите, это, наверное, ролик будет уже 10 роликов назад. В общем, какие вы злые, какие вы грустные. Как, ребята, жить и так жить в России? Не сахар, а еще и с таким настроением я бы не понимаю, ребят, как вы там живете, как вы себя в руки берете. Вот, и у меня трак сломался, люди пишут, вот, да ты не уделяешь ему времени, очередной отдых. И всех там прям мой отдых цепляет. Такое ощущение, знаете, как говорится, у кого что болит, то он о том и говорит. Такое ощущение, что вам не хватает отдыха, и вы злитесь на меня за то, что у меня его в достаточном количестве. Ну, ребята, еще раз, я рожден, еще раз для всех повторяю. Для тех, кто меня постоянно пытается ущипнуть за то, что я много отдыхаю и мало времени уделяю трак. Ребята, меня мама родила для того, чтобы я отдыхал, для того, чтобы я путешествовал, для того, чтобы я знакомился с людьми, влюблялся, отдыхал и кайфовал. Ребята, не для того, чтобы я трак чинил и вам угождал, и в роликах вам это все пока. Но как вы не понимаете? Короче, а, давай бросай все и выбрось этот хлам иди кошмар ментов. А самое, знаете, ужасное, страшное, что под такими вот комментариями, ну, типа, иди кошмар ментов, много лайков, то есть много людей сидят, читают точно так же, типа, иди кошмар ментов. Понятное дело, что маловероятно, что эти какие-то люди образованные с высшими образованиями, какой-либо род деятельности, занятости, скорее всего, сидят по пивасик, смотрят телек и просто. А -а -а -а -а -а -а -а дай я лайк но. но тем не менее сколько блин дураков сколько вообще завистливых людей сколько ну, каких-то едких гадких злых людей ребята ну прекращайте быть такими злыми но ну, вы что не нужно быть злыми потому что я же говорю и так жизнь не сахар а еще если мы будем и сами себе знаете соль на рану сыпать то совсем будет плохо мне хуже не сделайте а свое настроение вы и портите вот тем что вы постоянно постоянно в негативе постоянно варитесь ну, не нужно негатив у меня уж точно будет все хорошо за меня не переживайте с сто процентов других вариантов нет но что бы ни случилось это все решаемо деньгами а то что решается деньгами это вообще не проблема не проблема вы мне говорите купить ра да, купи то у меня все в порядке с финансами спасибо что переживаете я будет ну, желание настроение я куплю себе обязательно вертолет самолет подводную лодку катер а вообще, ребята, я рад, что эти события, ну, все те, которые со мной происходили за мою жизнь, особенно те, которые произошли последние годы моей жизни в России, я рад, что они как бы случились, потому что это дало возможность мне посмотреть несколько на мир и на людей с другой стороны. Вот я сейчас нахожусь здесь и читаю коммент о том, что я предатель, я плохой человек, я предал царя, и вот всех рабов вместе взятых я предал и покинул Россию. Ну, понятно, что... Адекватных тоже тысячу людей меня смотрит. И спасибо вам за это. Но сколько реально таких мелочных, покосливых ребятишек. И когда я был в России и боролся за наши вместе с вами права, и ваши тоже в том числе, и вы это знаете, то все хлопали в ладоши, все активно хлопали, радовались там, как бы сопереживали якобы. А когда случилось так, что я не могу теперь находиться в России. Теперь-то я этому, это, об этом как бы совсем не жалею, но первое время было, правда, сложно, когда я не мог настроить свой быт, понять, как заработать деньги, где, чего и как, то люди сразу как поменялись, прям вот как, как телевизор, знаете, ребят, меня по поводу войны людей. Раньше были нормальные люди, не поддерживали Путина, а то вдруг война случилась. Казалось бы, что может быть еще хуже и что может быть еще более очевидным, что Путин сошел с ума, и он просто все, этот Путин сломался, надо нового менять, надо его, ну нет, люди как-то перевернулись и говорят, да ты что, война, окей, это хорошо, это не война, это спецоперация на Украине, людей там насилуют, это а где-то 8 лет был и прочий, прочий, прочий, который говорят по телевизору. И вот, правда, я не могу понять, ребята, потому что я так далеко от действительности российской, то есть человек человеку не нравится, он говорит, ерунда, фигня, чушь. И так далее, и так далее. Но он продолжает смотреть. То есть, как это устроено, просто я не могу понять. Вот, например, я не смотрю. Я даже не могу сказать канала, который я не смотрю, потому что я их не смотрю. То есть я буду их смотреть, писать комментарии, плохие, но продолжать смотреть: зачем? Ну зачем? Ну вы просто не смотрите. Вы не понимаете? Мне не важно количество, мне важно качество, мне важно, чтобы вы были качественные. Те люди, которые смотрят, были со мной на одной волне, примерно плюс-минус рассуждали так же, как и я. И к жизни относились примерно так же. Да, пусть будет их немного, и я осознаю, что у нас мало, ну, таких, как я, не буду говорить, каких, да? А, очень нескромно получится. Но такая жизнь, да. 90% дураков, 90% рабов, 90% поддерживают Путина, и хлопотом было ладоши, и это уже стало очевидно после начала войны. Ну, так перестаньте меня смотреть те, кто за войну, перестаньте смотреть те, кто за Путина. Мам с вами не по пути, вы не понимаете еще? ребята, время уже 9 часов. Представляете, где-то градусов 6 сейчас всего лишь тепла. Я шапку надел. Нужно выгрузить Porsche 911. Только надо понять какой, потому что у меня этих Porsche 4 штуки. Сейчас буду походу смотреть, что это за Porsche, чтобы не перепутать. Вот в этот автосалон вот такой вот Porsche черный. Номер, вот на нем есть. Ага, номер есть. POO. Slow. Too slow. Очень медленно, видите? Там же заказал такой. Too slow. Похоже, чуть, ребят, не успел. Если они замок, опять же, как в прошлый раз не повесили, просто так Блин, собаки закрыли. Черт, я прям чуть-чуть не успел. Он только что был открыт. Я пока выгружал кто-то приехал. Вау. Oh, wow. Что же делать? Что же делать? В эту сторону. В эту сторону. Блин. О, там кто-то есть? Пойду-ка я попрошу. Может быть она мне сможет открыть? Холо! Нет. Нет, у нее ничего нету. Я думаю, она не врет. Блин, как жалко. Представляете, я бы мог дальше ехать, следующий разгрузки осуществлять, а я останусь здесь ночевать до утра. Жалко, жалко, жалко, жалко. Ну ладно, может к лучшему, кстати. Я в вашей комнате читал, кто-то писал. Женя, как... Блин, как перелезть Как? Зачем? Можно же, вот. Короче, кто-то из вас писал, типа... Женя, Хорошо, от чего-то тебя кто-то уберег, чтобы ты дальше не ехал. Так, философски некоторые некоторое и я также стараюсь. Ну, чтобы не грустить, потому что хотел бы быстрее, чтобы завтра быстрее разгрузиться, быстрее загрузиться и дальше поехать. Та-та-та, потому что я хочу трак отдать на ремонт и сам куда-нибудь либо на Гавайи, может быть, смотаться, либо еще куда-нибудь. Но еще куда-нибудь я боюсь, что это надолго опять на два месяца уеду, хотелось бы поработать еще немножечко. Ладно, наверное, тогда не стоит торопиться, в принципе, да? Че я всегда им тороплюсь, ребят, не знаете? Все время быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. А пока что поеду, наверное, в кафешку. Нормальная идея, нормально. Времени так уж много. 9.30 где-то. Че мне делать 9.30? Спать я не хочу. Ну что, загружаем тогда обратно. Другой Porsche, который блокировал у меня, посередине стоял. Нет, ребята, ну и холодильник на улице. Только что приехал, вон тачка Ленская в автосалон, который довожу на улице, 4 градуса всего лишь. Как здесь можно жить, ребята, как можно жить, не надо жить, не надо в таких штатах как города, жить, где холодно, надо жить там, где тепло всегда, круглый год. В общем, конец апреля, а я не знаю, когда вы смотрите, в мае, наверное, этот ролик уже, но так все. Все и холодно в Чикаго. Ездил в кафе, поужинал, все отлично, прекрасное настроение. Сейчас буду засыпать, время уже час ночи, ничего не хочет. Смотрел сейчас ролик смотрел ролик Артура, one Way. Артур, привет, если смотришь. И Артур сказал, что сейчас цены на рефер, на рефрижераторах, ну и на драйвенах, как следствие, наверное, понизились. Сейчас цены низкие, ну и там какие-то привел факты, почему это происходит. Я, честно говоря, не очень в этом силен, в эфиржераторах, в драйвенах я на них никогда не ездил и не хочу ездить. Вам лишь могу сказать, что цены на перевозки автомобилей подросли, достаточно заметно подросли, только лишь, ну, понятное дело, что потому, что и цена на топливо подросла. Ну, В общем-то, я стал зарабатывать больше, нежели до повышения цены на топливо, поэтому могу сказать спасибо всем причастным к тому, что цены на топливо повысились, потому что я стал зарабатывать, ну не в два, но может быть в полтора раза больше. Таких гроссов я не видел никогда еще, какие я вижу сейчас, какие как, и сколько я зарабатываю сейчас. Поэтому, Артур, пойдем к нам, пойдем на тачке. Я тебе уже показывал, как это все происходит, ты сказал, что это не твое, но все-таки я, например, каким, каким образом размышляю, когда я, значит, перевожу автомобили. Если уж так вышло, что моя работа связана с тем, что я постоянно нахожусь на разве... разъездах, то я должен брать от этого по максимуму. Я должен брать все, понимаете? И если завтра будет высокий или не завтра вообще так случится, что будет высокие цены на перевозку, я не знаю, животных, да, крупно-рогатого скота, либо топлива, например, спецтехники, то я буду возить спецтехнику, поскольку самые высокие цены. Но так было всегда, в общем-то, просто кто-то может с этим соглашаться, кто-то нет, кто-то а, манипулировать своими заработками, значит, выдавать. Но бывает, я не про Артура, а бывают такие ребята, и мы с Артуром это тоже обсуждали, которые говорят, я вот заработал там 70 тысяч долларов, да, но это же не чистый заработок, это просто гроз, это просто твой оборот, да. А я могу вам сказать, что у меня и больше 70 тысяч, месяц выходит но это будет нечестно если я вам скажу что я столько заработал я заработал не столько чуть меньше заработал но тем не менее артур всегда рассказывает о своих заработках я просто не говорю это знаете почему потому что мне несколько даже как-то неудобно стыдно я знаю сколько зарабатывают в россии и водители и работяги мне неудобно это получится как будто бы я хвасту мне и так часто люди пишут что ты, что ты хвастаешься ты вот ты вот весь такой крутой а на машину у тебя нет времени и заняться а я ведь не хвастаюсь, я просто иногда, очень редко, ребята, очень редко, и вы мне отбиваете всякую, всякое желание говорить о своих заработках, иногда я просто говорю, вот машину за 300 долларов, какую-то локальную, я отсюда до сюда довез, за там полдня заработал. И то это вызывает какое-то такое, ну, раздражение, что-ли, у людей, если не сказать, что ненависть, люди прям сильно агрессируют относительно этого. И, в общем-то, тоже можно, можно людей понять, поэтому я воздерживаюсь вот ну, и вообще мне кажется это очень сильно личное все равно что говорит о личной жизни вот мне часто пишут люди в комментах а вот когда у тебя будет девушка когда у тебя будет жена ну вы же не знаете ничего моей личной жизни абсолютно может у меня уже даже жена есть и может и жена и девушка сразу просто об этом не говорю не считаю нужным говорить кто-то кто об этом открыто рассказывает это его право и это тоже абсолютно нормально я так не считаю Буду, не буду этого делать не про заработки, не про личную жизнь, но вот про религию буду говорить, я атеист, я не верю в Бога, я верю только очевидным вещам, которые я, я могу проверить, я могу доказать, я могу увидеть, я могу верить в то, что я достаточно зарабатываю для того, чтобы позволить все, что, о чем я только мог мечтать в детстве иногда, или во взрослые уже. А еще, вы знаете, ребята, к вопросу... Не хочется спать, поэтому давайте с вами чуть-чуть поболтаем. Вот я ежед... ну, подписан, естественно, как и многие из вас, на Telegram паблике разные-разные новостные. Ну и вот, например, значит, аналитики и S&P, Global Market говорят о том, что Россия только через 10 лет восстановит экономику до уровня 2021 года. Это вы можете в это верить, не верить. Ну, факты, в общем-то, очевидные вещи отрицать сложно. И это я к тому, что вы... Ну, кто-то иногда мне пишет о том, что надо вернуться в Россию, надо поехать, продолжать бороться. Я знаю, к чему это проведет незамедлительно. И сейчас просто говорить нет войны нельзя, да, даже вот так, и начнем с очевидного. Я так говорю, я так хочу говорить, я хочу оставаться свободным человеком, каким я и был в России. Но когда-то, в какой-то момент э, я понял, что э, находи, находиться в России не за решеткой и быть свободным человеком, невозможно ну просто невозможно это первое а второе ну я просто не хочу свое тратить время то есть ну кто-то хочет это тоже нормально кто-то хочет бесконечно бороться сидеть в тюрьме это ну это его тоже его его право да я не хочу выбирать себе такую жизнь такие последствия для моей жизни это я к тому что постоянно читая комменты понятно что там это одни и те же люди пишут постоянно меня смотрят и продолжают гадить и гадить и гадить возвращаясь а вот ты кинул ты предатель да я предатель я предал царя ребята при нынешнем государстве правители царе я жить не хочу не хочу свой тратить время ребят но его можно потратить с пользой я эту пользу вам иногда показываю, и я уверен что те кто путешествует ну, или знает, что это такое, а никогда не напишут мне ничего плохого относительно этого. Потому что это, ну, мы, мы ради этого, ребята, и живем, для того, чтобы познавать мир, смотреть вокруг, знакомиться с людьми, знаете, ну, самообразовываться, само реализовываться. Для этого мы живем, а не для того, чтобы вечно бороться, вечно страдать, вечно быть задержанным. Может быть, хватит тоже мне это писать, но уже столько времени прошло, уже пора понять, что я не вернусь в нынешнюю Россию прекрасно россии будущего россии без путина обязательно непременно первым рейсом прям как навальный на победу возьму на <с> по возьму первый билет и вернусь и вместе со мной не то чтобы я такой герой вместе со мной это не героический поступок и вместе со мной вернулся очень-очень много разных умных классных ребят я вас уверяю Тут надо потерпеть затянуть пояса но пока это нужно делать я не хочу Сидеть и ждать это, это, этого момента в СИЗО. И знаете, когда началась только война, когда Россия напала на Украину, Путин напал на Украину, я думал, что ну все, все, сейчас народ выйдет и все, и хана этому режиму, блин, все, капец. А когда случилось то, что мы видим сейчас от своих соседей, слышим, видим на улицах, и в пабликах люди поддерживают войну. Я понял, что ну все, все. С этими людьми веревки весь Все, что хочешь с вами делай. С теми, кто поддерживает войну и преступление Путина. Все, что хочешь с вами. Вы просто рабы. Вы ничтожная масса. Просто народ, блин. Которым делаешь все, что хочешь. Которым не нужна цивилизация. Не нужно развитие. Просто на кусочек хлеба, на коржик черный или белый хлебушек. Давай и все окей. Все нормально. Будут хвалить... Жить в говне, простите уж, пожалуйста, но ругать Америку, ругать Европу, кого угодно, но не путинскую Россию. Я, ребята, ничего общего с путинской Россией иметь не хочу, я хочу продолжать жить, развиваться и любить этот мир.